О, это чё, ты куда собираешься? На зону! Голуби летят над нашей зоной 51 искать инопланетян О, а можно я с тобой пойду? Ну погнали, со мной! Ну и что нам для этого понадобится? Берем сначала укропу, потом кошачью жопу 25 картошек, 17 мандавошек, ведро воды и хуй-туды, а хапку дров и плов готов. Ха, ха ха ха Но мы же не плов готовим. А, точно ведь. О, Кандибоби! Имя Ибрагим. Вам о чем-нибудь говорит? Прекрасное имя. Аллаху Акбар. Mm -hmm. В стекло не попади Ну все, пошли Тут безопасная зона. До зоны 51-12 километров. Дальше пешком, чтобы нас не заметили. Побежали! Побежали! Мы находимся прямо перед входом в зону 51. Здесь куча охраны, так что надо быть осторожным. Сейчас нам нужно найти вход. Но я до сих пор не верю, что здесь эй, есть... Эй, что? Иди сюда. Что это у тебя там? Камера. А, я думал, сова. Сова?! Смотри, там два охранника. О, Волков, привет. Вукулович, здорово. Здорово, начальник. Ты что здесь делаешь? Да вот, на зиму определился. Ты псих, что ли? Да я каждую зиму психом становлюсь. Тут же тепло, светло, телевизор, шахматы, сидим коробочки для пластилина клеим. А ты что, решил нервишки подлечить? Ага, слышал, тут у вас специалист один, Петров Николай Иванович. Не знаешь, на каком отделении работает? Петров, Петров, Петров, Петров Николай Иванович, я тут всех знаю. Нет тут такого врача. Да, хе-хе, это тебя, наверное, твои менты разыграли. А вот сосед мой, сосед по палате, да вот он точно, Петров Николай Иванович. Да, ему еще кличка доктор. Он раньше врачом работал, а сейчас что-то плохо стал совсем, да, стал на санитаров кидаться. Да и ночью обещал всем пересадку органов сделать. Его сейчас буйные перевели. Давно? Да с месяц, наверное, будет. А ты поторопись, у нас сейчас обед, котлетки. С макарошками? С пюрешкой, с пюрешкой. Ну, на обеде встретимся. Ну, будь здоров. Косичка, косичка. <сосичка> <сосичка> Ай, меня я маслину словил, дебоу, отца свой быстрее, я-то он мне в ногу попал, я действую. Почему Не нет? Блин, братан, да ты чё? Давай вставай. Ёшкинка. С макарошками будут Котлет! Братан, братан, вставай. У нас получилось? Да. О, отлично. Давай вставай. О, давай, давай. Да, красава, да-да-да, все получилось. Да, братан, хорошо у нас получилось. А! А! А! А! А! А! А! Чув...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 Нет. Это запретная зона. Все, кто сюда попадают, погибают. Да, братан, чужаки не прошли.